Привет! Покажу я сейчас классическую унисейскую мушку. Яйцеклад. Ну, в принципе, может любой быть ицеклад. Я на данный момент использую модеру Аэрофил. То есть красенький будет ицеклад у нас. Циклад сформировали вернее. и циклад. крепим основную нить крепим люрикс закрепили толстая монтажка больше не нужна формируем тело то есть сюда пробежались вернулись назад вот тут то секреты начинается чтобы рюликс не сползал надо Последний слой делать как с промежутками. И в эти промежутки потом положим рюлекс. Тогда он никогда не сползет. сделали контрольный узел и вот теперь люликс вложим вот именно в эти промежутки которые мы оставили понятно да вот в этом хитрость моя, ну может не только моя, но хитрость такая вот, что Реликс уже никогда не убежит. Лохматили Нушенцию, Хариус почему-то лохматый больше любит. Хакал. Хакал, коричневое перо. С одной стороны обрываю. и вот с той стороны, с которой оборвал болотки, бородки прикладываю целью крючка. Рез, один оборотик, зафиксировали что я делаю перо маленько вперед вот так вывожу и фиксирую уже конкретно раз готово сильно лезть на перо не надо иначе оно лягет контрольный узелок то что торчит вперед можно загнуть назад прикрепить ниткой но тогда они лягут вперед ну, и все плачем И на иголочку, пусть сохнет. В описании напишу, какие материалы я использовал. Вот такая вот мушка. С точкой атаки. Ну, все. Спасибо за внимание.